Привет, дорогие друзья, с вами на связи Александр Андреянов. В этом видео я хочу с вами поделиться своим состоянием, своим настроением. Послушайте, как красиво поет птичка на божественном острове Бали. Но это видео на самом деле оно о вас, это видео о том, что живет в вас, это видео о том, что вы хотите и о чем вы мечтаете, это видео о том, как же превратить свою жизнь в жизнь мечты, в жизнь праздника, в жизнь радости, в жизнь в реализации, в жизнь в прекрасных проектах, которые делают это человечество здоровее, умнее и богаче. И гуляя сегодня по своему саду, я обратил внимание, как садовник ухаживает за вот этим прекрасным деревом. Покажи, пожалуйста. Когда это дерево дает веточку, садовник к нему начинает прикручивать проволочку. И эта проволочка является дорогой для роста веточки. И вы видите, что на всем этом э, стволе на всем этом дереве много-много-много-много таких проволочек. И именно по ним формируется дерево. Далее вы видите, как здесь есть э, шрамики на дереве, которые вросли и стали как туннельчиками. То есть, когда проволочка оплетает это дерево, она выстраивает ве э, веточку, но оставляет свои шрамы. Так и в нашей жизни, когда вы идете по жизни, по своей, то встречаете сложности, то встречаете тяжести судьбы, встречаете несправедливости, встречаете боль, утрату. И все именно вот это формирует вас как Личность. Именно это дает вам силы. И я хочу сейчас вам рассказать одну историю про одного шаулинского монаха, и это правда подобная история. Так тренируются настоящие мастера боевых искусств. В самом детстве, когда им 5-6 лет, им надевают, начинают одевать металлические браслеты на руки. И с каждым годом до 30 лет на все руки и на все ноги одеваются эти браслеты. И эти браслеты составляют примерно 60 килограмм, которые человек постепенно, ежемесячно, ежегодно одевает на себя. И у этого конца есть два исхода. Во-первых, в этих браслетах человек, он а, всегда совершенен, то есть он уже, имеет эти браслеты, двигается очень быстро. Но приходит момент выбора, когда он может снять эти браслеты, снять вот эти оковы, и тогда он превращается в дракона он становится легче на 60 кг, как вы думаете, с какой скоростью он будет двигаться. Так же и вы, развиваясь в этой жизни, обретая свой опыт, вы одеваете эти браслеты, которые вы можете снять, и тогда вы воспорхнете, как птица, как будто открывается клетка и вы летите. Каждый из вас это может сделать, и секрет очень простой. Подойдите сюда, я расскажу, что нужно сделать, вам нужно сделать вот что-то подобное, которое называется вашим путем. Как вы будете развиваться в ближайшие 10, 20, 30, 50 лет? Увидите свою дорогу. Сами определите, как вы будете это делать. Понятно, что это страшно иногда. Вы боитесь, а вдруг это не мой путь, а вдруг у меня не получится. Но в этом и самый главный секрет, что вам нужно сделать просто выбор. Откройте каталог и выберите то, что создаст жизнь вашей мечты. Задайте свою траекторию. И чтобы эта работа была для вас совершенно простой, начинайте не от сегодняшнего дня, а перенесите себя лет на 10, 15, 20, 50, 100 вперед и пройдите обратный путь, как будто вы смотрите фильм о своей жизни. Если вам было полезно это видео, поделитесь этим видео с друзьями в своих социальных сетях, пусть в вашем окружении будет больше счастливых, богатых, успешных людей. Я искренне верю, что каждый из вас может изменить жизнь на этой планете, каждый из вас, и только от нас с вами зависит, кто нас окружает, где мы живем, какой работой мы занимаемся, счастливы мы или несчастливы, зависит только от нас, ни от кого-то, ни от папы, ни от Путина, ни от мамы, ни от бабушки, ни от начальника, ни от подчиненного, от каждого из нас зависит наша жизнь. Возьмите жизнь в свои руки и будьте счастливы. С вами был Александр Андреянов, если вам нравится, подписывайтесь, я буду еще выкладывать и делиться. Самыми полезными вещами, которые я подготовил для вас за последние 10 лет. Пока.